Таких интересных личностей я буду тебя не встречала. Лучший я комплимент, слышал. что я слышал. 9 марта 2022 года. А, какое? Как день рождения. Ах. Да, я понял, понял. Кстати, я же обещал тост за того, кто родился 9 марта. Твое здоровье за тебя. Голодрия, юбда. Спасибо большое, огромное спасибо тебе, Егор. Быть может, мы не такие уж разные.